Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу Аллаха, аззаваджалля, сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. Это заключительная 24-я серия из цикла «История о татаро-монголах». В прошлой серии мы рассказывали о великом, легендарном сражении, в котором была полностью уничтожена татаро-монгольская армия. И после которой возник мамлюкский султанат, сильное, крупное государство, которое смогло очистить мусульманские земли как от татаро-монголов, так и от крестоносцев. Это легендарное сражение, которое имело такой положительный эффект не на маленькой ограниченной территории, а на сотни тысяч квадратных километров. И не на какой-то ограниченный короткий срок, а на целых три столетия. Поэтому это сражение заслуживает тщательного изучения. Победа в этом сражении была одержана за очень короткий срок. Кутузда, помилует его Аллах, за 11 месяцев смог осуществить такие свершения, которые мусульмане не представляли себе уже очень долгие годы. Наверное, подготовка Кутуза потребовала бы от нас десятки лет по нашим расчетам. Но Господь Субханахуатала благословил его усилия и оказал ему свое содействие. И он, по милости Аллаха Азауджалла, смог одержать победу. Как Кутузда помилует его Аллах, и искренние мусульмане, которые находились вместе с ним в это время, смогли одержать победу. Наверное, одна из самых главных причин или первая причина, которая должна обратить на себя наше внимание, это великие слова Кутуза которыми он обрисовал образ всей своей жизни во имя ислама. С первого дня на престоле правления в Кутузе проглядывалась его исламская личность. Многие правят народами, идеологиями национализма, патриотизма, прогрессивности, единства, еще Бог знает чем. Люди используют миллион слов, используют миллион методов влияния на массы, но народ не реагирует. Народ не сопротивляется. Народ не ведет джихад. Почему, дорогие братья и сестры? У этой общины есть послание покориться Аллаху, велик Он и славен, и сделать так, чтобы и остальные люди стали Ему покорными. Если у мусульман пропадет это качество, Аллах и ата'аля оставит их без своей помощи. Аллах, велик Он и славен, лишит их своей поддержки. Аллах, велик Он и славен, позволит их врагам расправиться с ними. Субханаллах. Мы можем убедиться в этом из слов Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, которых Он на пальцах объясняет нам, каковы причины победы. Подумайте над этими словами. Поразмышляйте над ними. Умар ибн Аль-Хаттаб говорит, «Вы одерживаете вверх над своими врагами не благодаря мощному оружию и хорошему снаряжению». Действительно, мы это видели в Анжалуте. Не было ни мощного оружия, ни хорошего снаряжения по сравнению с татаро-монголами. Но вы одерживаете вверх над своими врагами благодаря... Чему, как вы думаете? Благодаря вашему послушанию Господу и их ослушанию Ему. Если вы станете одинаковы в ослушании, и мусульмане ослушаются Аллаха Аззаваджалле, и не мусульмане ослушаются Аллаха Аззаваджалле, если вы станете одинаковы в ослушании, то у них будет преимущество над вами в мощном оружии и хорошем снаряжении. Аллах предоставит вас самим себе и собственным силам. И так как врагов больше и их снаряжение лучше, они победят мусульман. Некоторые скажут, мы мусульмане, какими бы мы ни были, лучше татаро-монголов, потому что мы исповедуем Единобожие. Мы молимся, читаем Коран, подаем милостыню и так далее. А татаро-монголы – это безбожники. Мудрый Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, отвечает на это следующими словами. «И не говорите, наши враги хуже нас, потому что они не одолеют нас». Аллах дал власть язычникам, огнепоклонникам над сынами Израиля, когда они начали учинять бесчинство на земле. «Мы наслали на вас наших могущественных рабов, которые прошлись по вашим землям». Так обещание было исполнено. Почему Господь Субханава наслал Бухтанасара язычника, который поклонялся огню на людей Писания? За то, что сыны Израиля стали совершать грехи. Точно так же, когда мусульмане стали совершать грехи. Жить грехами, жить в удовольствии, жить мирским. Когда они разобщились и поделились на группы. Когда все это имело место, случилось поражение от рук татаро монголов а когда мусульмане вновь обратились к своему Господу, Господь помог им. Посмотрите на слова Господа миров, Субханава «Если Аллах поможет вам, никто не одолеет вас. Но если Он лишит вас помощи, то кто же поможет вам вместо Него?» Кутуз усвоил эту истину. Поэтому Кутуз в ходе сражения говорил «О Аллах, помоги своему рабу Кутузу в борьбе против татаро-монголов». Это и помогло этой армии мусульман. Самая первая и самая главная причина победы Вайн-Жалуд и в других сражениях, мусульман, состоит в том, что мусульмане, воевавшие в этих сражениях, были полностью обращены к Аллаху, Их Ихляс, искренность. Искренность по отношению к Аллаху. Все эти воины стремились в рай и не добивались мирских целей. Они не добивались трофеев, они не искали власти, не искали славы. Куттуз произнес прекрасные слова, которые вы уже слышали. В ходе сражения Ань-Жалуд, когда один из эмиров сказал ему «ты мог погибнуть и исламу бы пришел конец», он ответил, что касается меня, то я бы отправился в рай. Это его цель, это его мечта. Его самое заветное желание и самая сокровенная цель – попасть в рай. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, воодушевлял своих воинов перед битвой при Бадре удивительными словами. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, «Каждого, кто сегодня встретит свою смерть в сражении лицом к врагам, не отступая, будучи стойким на поле боя, Надеющимся на награду от Аллаха, Аллах непременно введет в рай. Эти слова совершенно непонятны земным правителям. Эти слова не встраиваются в их устройство мировой политики, дорогие мои братья. Этот человек, да благословит его Аллах и приветствует, мотивирует свое войско смертью через несколько часов. Тогда как все остальные правители мотивируют свои войска жизнью. Бейтесь, защищая свое существование, сражайтесь за свои жизни, за жизни своих домочадцев, Наш посланник же да благословит его Аллах и приветствует, и у него этому научился Кутуз и остальные муджахиды, мотивировал их смертью на пути Аллаха. Кто сможет одолеть армию, которая ищет смерти? Кто сможет сражаться с армией, которая ищет смерти? Чем ты можешь ее напугать? Ты угрожаешь им смертью? Так ведь это их цель. Ради этого они и пришли. Это первая отличительная черта этой великой армии, армии Айнджалута. Второй фактор успеха этой армии, который мы отчетливо можем увидеть, это единство, дорогие братья. Сплоченность. Разлад не приводит к победе. Это невозможно. Таков путь из путей Господа миров. Наш Господь в Своей Священной Книге говорит, вы все держитесь крепко за религию Аллаха и не разделяйтесь. Прямое повеление. Также Аллах говорит, и не спорьте, иначе вы падете духами, лишитесь сил, будьте терпеливы. Поистине Аллах стерпеливыми. Споры это предвестник неудачи. Беспрерывные препирательства мусульман друг с другом обязательно приведут их к провалу. Вспомните начало этой истории. Вспомните о соперничестве Каясуддина и его брата Джалалуддина. Вспомните о противостоянии Халифа аль-Муста с другими. Вспомните о вражде Аннасара Лидининля с остальными эмирами. Вспомните о войне гуридов против харизмийцев. Война всех против всех. И все это мусульмане. Вспомните историю о салиха Исмаиля, который шел с войной на своего брата ас Наджмуддина в Египте. Вспомните обо всем том, что происходило, когда татаро-монголы уже стучались в двери. Тогда вы узнаете, почему произошли все эти несчастья. Сейчас же первое, что сделал Куттуз, это консолидация мамлюков-бахритов с мамлюками-муззитами. Затем объединение Египта с Сирией. Он разослал письма таким людям, что даже мы сами, когда читаем об этом, находим это очень странным. Как он может писать Аннасур Юсуфа Аля Юби, или Ашрафу Аля Юби, или Мурайсуф Атхуддину Умару»? Ведь это люди, которые продали все, что имели ради того, чтобы получить нечто незначительное, малочисленное и презренное из мирского. Однако он был беспристрастным, уважаемые братья, он был по-настоящему непредвзятым. Он хотел собрать мусульман в один кулак, и он знал, что результатом такого объединения станет величайшая сила сила Господа миров субхана таля. Аллах аль-ауй всесильный, и никто не способен взять верх над Господом Субханава Наш посланник, да, благословит его Аллах и приветствует, сказал «Помощь Аллаха джамаату». Объединение несет за собой помощь от Всевышнего Аллаха. Разобщенный же народ, общество которого раздробленное, ожидает, как это описал Аллах Субханава Тааля в Коране, только неудачи. Не вступайте в препирание и разногласия между собой. Это только потеря силы и причина слабости и неудач. Третий очень важный фактор, Куттуз возвысил дух джихада в умме. И многие, как мы уже говорили, боялись или стеснялись слова джихад. Избегали его, использовали его синонимы. Дорогие братья, джихад на пути Аллаха – это вершина ислама. И это не означает, что мы кровожадные, что мы хотим со всеми воевать. Совсем нет. Однако, защищая права, оберегая святое, оберегая честь и отвечая на нападки агрессора в отношении мусульманских стран, кто в мире отрицает право на борьбу, сопротивление, джихад ради независимости страны? Все страны в мире освобождаются путем борьбы и путем джихада. Почему это дозволено им и запрещено мусульманам? Как освободилась Франция от нацистской Германии? Как Вьетнам дал отпор Америке? Как Китай избавился от гнета Японии? Как любая другая страна освобождалась от оков прежней колонизации в прошлом и в настоящем? Почему мусульмане стесняются использовать это слово и объявлять джихад? И когда кто-то в оккупированной стране использует это слово, возникает ощущение, что он совершает большой грех. Следующей весомой причиной победы в сражении при Айнджалуте была хорошая подготовка. Использование всех возможных средств на каждом этапе боя. С первого дня на престоле правления до последнего дня победы Куттузда помилует его Аллах, предпринимал все, что от него зависело. Ислам не поощряет безинициативность. В исламе нет такого понятия, как «инертное упование на Господа». Есть понятие подлинного упования на Аллаха Аззаваджалля. Тот, кто по-настоящему уповает на Аллаха, использует все возможные средства а затем поднимает свои руки к небу и просит помощи у Господа небес и земли. Такой человек действительно уповает на Аллаха, аззаваджалля. А тот, кто днем и ночью молит Аллаха избавить мусульман от бед, наказать врагов мусульман, разверзнуть землю под их ногами и так далее, и так далее, но при этом он сам не двигается, не делает что-то для этого, не борется, не объединяется со своими братьями, не возвращается на путь Аллаха, не отказывается от грехов. Как же тогда ему будет оказана помощь, дорогие братья и сестры? Хорошая подготовка с первого дня. Хутуз, да помилует его Аллах, подготовил большую многочисленную армию. Он собрал воинов, сплотил их, обучил и профинансировал их из чистого дозволенного имущества. Он не взял подать из народа, как велел ему Аль-Из ибн Абдуссалям, да помилует его Аллах. Он составил план и шел во всеоружии. Он выделил сильный авангард и избрал для него сильного командира. Он выбрал подходящее место и вступил в союз с остальными. Он заключил перемирие с крестоносцами. Он сделал все, что только можно было для того, чтобы приблизить победу. Так как же он мог не победить? Как наш Господь, Субханахуа великий и щедрый, который видит такие усилия, может оставить такого человека без своей поддержки? Тем более, что все эти усилия совершены ради него, Господа миров, Субханахуа Следующие, дорогие братья и сестры, это пример для подражания. Пример, который Кутузда, помилует его Аллах, подал мусульманам. Я сам лично встречу татаро-монголов. Он был первым, кто распродал все свое имущество для подготовки армии на вырученные средства. Но непосредственно принимал участие в самом сражении, и воины видели его в своих рядах. Какая это поддержка и мотивация для воинов, когда они видят верховного главнокомандующего в своих рядах? Вспомните нашего любимого посланника, алейхиссалату вассалям, когда он строил мечеть со своими сподвижниками, когда он рыл ров аль-хандак со своими сподвижниками, когда он держал в руках меч вместе со своими сподвижниками когда он голодал и привязывал к своему животу камень или два вместе со своими сподвижниками. Да благословит его Аллах и приветствует, и да будет Аллах доволен его сподвижниками и всеми праведниками, которые шли и будут идти по этому великому пути до Судного дня. Следующее – это отказ от дружественных отношений с врагами Аллаха Аззаваджалля. Кутуз ни на мгновение не задумывался о том, о чем думали предыдущие правители – заключить союз или мирное соглашение с татаро-монголами. Или отдать им что-либо взамен на что-то другое, или заключить соглашение о сотрудничестве с крестоносцами, признавая за ними эти земли в обмен на их помощь в борьбе против татаро-монголов. Ничего этого он не сделал, дорогие братья и сестры. С большим терпением и великой стойкостью, при помощи Аллаха Аззаваджали, Он вместе со своими людьми смог проделать этот путь, миновав болоты, в которое угодили многие его предшественники. Еще одно шура совещание в жизни Куттузы. Разбор одного этого аспекта займет у нас немало времени. Совещание в каждом шаге и на каждом этапе, который проходил Кутуз да помилует его Аллах. Далее, поручение дел достойным, даже если это человек из мамлюков салихитов, даже если это кто-то из сирийских эмиров. Он возлагал обязанности на заслуживающих этого, а не занимался кумовством, непатизмом и взяточничеством. Он распределял должности согласно способностям людей. Поэтому я одержал победу. И последняя из причин Великой Победы, аскетизм по отношению к мирскому. И это один из главных факторов. Если мусульмане привяжутся к мирскому, и любовь к нему завладеет их сердцами, то нет сомнения в том, что они не одержат победу. И нет сомнения в том, что все народы мира, какими бы примитивными они ни были, будут сильнее общества мусульман. Вспомните замечательный хадис нашего благородного посланника, да благословит его Аллах и приветствует, в котором он сказал Приближается такое время, когда другие общины будут звать друг друга выступать против вас и заполучить принадлежащее вам, подобно тому, как приглашают друг друга поесть люди, которые собрались вокруг блюда. Кто-то спросил, это потому что в те времена нас будет мало? Он ответил, нет, напротив, вас будет много, однако вы будете подобны муте рассеянной в потоке. Аллах заберет из груди ваших врагов страх перед вами, а в ваши сердца поместит слабость. Кто-то спросил «О посланник Аллаха, что же это будет за слабость?» Он ответил «Любовь к миру этому и отвращение к смерти». Если в сердцах мусульман поселится любовь к мирскому, и они уже не будут желать смерти на пути Аллаха, то, несомненно, все народы мира, татаро-монголы и те, кто были до них, и те, кто пришли после них, будут грабить землю мусульман и нарушать их права. Это то, что пожелал Аллах умме, которая позабыла о своей религии и стала цепляться за мирское. Дорогие братья и сестры, Биография и жизнедеятельность такой личности, как Куттуз, должна быть всесторонне изучена. Мы видели, насколько может изменить положение уммы такой человек, как Куттуз. Да, в умме происходило множество процессов еще со времен Наджмуддина Айюба, да помилует его Аллах. Воспитание мамлюков в лоне религии, обучение их фикху, привитие им набожности, любви к знаниям и стремления к джихаду на пути Аллаха, тренировка их верховой езде, военному делу, решению стратегических и административных задач. Во все это вкладывались большие силы и старания, и как итогом всей этой бурной деятельности обязана была возникнуть такая фигура, как Кутус, да помилует его Аллах. Может ли один человек менять ход истории? Да, может. Поистине, Аллах будет послать этой общине каждые сто лет того, кто будет возрождать для нее ее религию. Это может быть как один, два человека, так и десять. В этой истории мы видели, как один человек менял весь мир, неся разрушения и убийства, на примере Чингисхана и Хулагу. И видели, как другой человек вернул величие и честь мусульманам и сохранил неприкосновенность земель, пусть даже принадлежавших иудеям и христианам. Вспомните слова Куттузы. «Мы не нарушаем договоры, да помилует его Аллах». Куттуз – это человек, и Чингисхан – это человек. Однако нрав и характер Куттузы украшал Ислам. А Чингисхан и Хулагу и люди, подобные им, лишены Ислама, дорогие братья и сестры. Кутуз построил гуманную цивилизацию, а Чингисхан гуманную цивилизацию разрушил. Спросите себя, что сделала Кутуза самим собой? Кто такой Кутуз без Ислама? Кто такой Халид ибн Аль-Валид без Ислама? Кто такой ан ибн аль мукаррин без Ислама? Кто Саад бин Муаз или Мусааб бин Умайр без Ислама? Кто Салахуддин Аля-Юби, Юсуф ибн Ташфин, Тарих ибн Зияд? Можете продолжать перечислять великих предводителей и ученых-мусульман, вы не сможете их сосчитать. Кто такие эти люди, братья мои, без ислама? Фактически это ислам произвел этих людей. Коран и Сунна, вот что сформировало этих людей. Поэтому, мои братья и сестры, мораль всей этой нашей истории в понимании, что вернувшись к нашему Господу, и к Его священной книге, и к Сунне Его посланника, когда благословит его Аллах и приветствует, мы возвратимся на твердый путь, мы возвратимся на правильный путь. Об этом пути всей истории мира в прошлом, настоящем и до судного дня. Посланник Аллаха оставил нам большой светлый путь, ясный как день, любой, кто свернет с Него, погибнет. Дорогие мои братья и сестры, ушли праведники, ушли грешники. Все действующие лица нашей истории давно покинули этот мир. Исчезли города, разрушились дворцы и крепости, завершились радости и кончились беды. Прекратился смех, и слезы прекратились. Все прошло. Исчезла армия тиранов и исчезла армия верующих. То, что осталось нам, это урок. В историях о них урок для обладателей разума. То, что осталось нам, это речь нашего Господа, Субханаху Если Аллах поможет вам, никто не одолеет вас. То, что осталось нам это обещание нашего посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Я оставил вам две вещи, придерживаясь которых вы никогда после меня не заблудитесь. Книга Аллаха и Моя Сунна. Я прошу Аллаха Аззаваджалля дать нам возможность увидеть такой день, как тот, в котором случилось сражение при Айнджалут, а также такие дни, в которых были сражения при Аттине, при Ярмуке, при Кадисии, а также битва при Бадре, битва Урва и другие знаменательные исламские сражения. Я также прошу Аллаха Аззаваджалля открыть среди нас такого человека, как Кутуз, да помилует его Аллах. Я надеюсь, что Аллах сделает этот цикл причиной того, что кто-то, кто с нами с первой серии, и есть тот самый будущий Куттуз, кто вернет величие этой умме. Ведь нет ничего сложного для Аллаха, аззаваджалля. Нет ничего невероятного. Пусть каждый спросит себя, почему я не куттуз? Почему мой сын не куттуз? Почему не тот, кого я воспитываю, куттуз, почему именно кутус мог все это изменить. Ответом на все это будет то, что в ваших сердцах. Это называется искренность. Это называется Ихляс. Посредством Ихляса Аллах откроет тебе такие двери, какие ты себе даже не представлял, клянусь Аллахом. И если ты действительно хочешь помочь Исламу и мусульманам и поднять знамя величия этой уммы, то поистине Аллах, Велик Он и Славен, откроет тебе двери для этого. Прислушайся к словам Господа миров, Свят и Велик. А тех, которые приложили все усилия для возвышения Ислама и терпели трудности за победу нашей веры и религии, мы обязательно поведем нашими путями, поистине Аллах с благодетельными. Уважаемые братья и сестры, цикл освобождения халифата от монголов подошел к своему концу. Целью данной работы не является завлечь вас историческими событиями или личностями. Мы хотим вместе с вами ознакомиться с теми причинами, которые Всевышний установил для величия или падения мусульман, да поможет нам всем Аллах брать пользу из истории нашей уммы. Мусульмане, как и другие общины, Увидели множество бед, одной из которых было вторжение монголов. До них Всевышний не спослал на нашу общину другое наказание – нашествие крестоносцев из Западной Европы. Погоня правителей за мирскими богатствами, предательство, равнодушие мусульман к своим братьям, наказанием чему станет потеря великих городов, за которые первые поколения отдали свои жизни, упадок в течение нескольких десятков лет, после которого, по милости Аллаха, наступит великий рассвет. Обо всем этом и другом мы расскажем в нашем новом цикле Крестовые походы на исламский мир, который скоро, иншаллах, выйдет на нашем канале. Приглашаем вас вместе с нами окунуться в эту историю, в которой мы найдем много необходимого и полезного. Оставайтесь с нами. Прошу Аллаха, азза даровать нам понимание Его путей, научить нас полезному и сделать полезным для нас то, чему Он нас обучил. Только Он на это способен, и только Ему все принадлежит.